И вот сегодня я буду своему хобби рассказывать. У меня больше 200 сортов томатов. Я собираюсь именно томатов и редких, и тех, которые хорошо э, за, рекомендовали себя в нашем в нашей полосе. Но вы же все знаете, что мы живем с вами в зоне рискованного земледелия. И вот закрытый грунт нам с вами в помощь. Я очень люблю выращивать томаты. Это мое хобби. Второе хобби. После, ну, оно... После того, как хобби с детства превратилось в творчество, в мою профессию. Что хочу сказать. Это очень увлекательное занятие. У кого есть маленький кусочек земли, я бы порекомендовал вам, так как там много содержится в плодах ликопина. Он очень хорошо для нашей сосудистой системы и для желудка. И тем более, когда мы даже перерабатываем помидоры, и даже недозрелый, ликопин удваивается, он сохраняет все свои свойства. И вот помидоры, как вы уже знаете, томаты, они же южные растения, они любят солнышко, они любят тепло. Но это довольно устойчивое растение, не только составы земли нетребовательное, но и даже если вы забыли полить, не столь важно. Самое главное это тепло и свет, прямое солнце. И вот у меня в теплице 10 на 3 умещается 170 корней этих томатов. Я по две семечки высеваю, и у меня разного сорта. Бирочки обязательно делаю, чтобы видеть, что какой сорт. Что можно сажать, что можно отбраковать, какой сорт вам больше всего понравится. У меня есть и с антацианами плоды. Вы знаете, это когда плоды с синими плечиками, или в корочке есть синий цвет индиго. Он антоцианом считается, очень полезный. У меня есть плоды с афродозиаками. это э, афрочери. Это, Это черные, черные томаты, томаты, всем известны, черный, черный принц, лазурный гигант, гигант, гигант, все индиго томаты и коктейльные, в том числе, а, которые содержат а, продукт афродизиака, которые очень полезны на иммунную на систему, для мужчин очень полезно. Раньше еще до нас люди об этом знали, делали коктейльные салаты вот такие из таких плодов, вот таких с коктейль, коктейльных сортов. В общем, у меня накопилось очень много, много семян, и я вам всем рекомендую заняться посадкой. И в теплице не удается не больше всего. Особенно индетерминатные. Ну, кто не знает, индетерминатные, значит, безограниченная точки роста. То есть от метра 60 до двух двадцати. То есть упрется в крышу теплицы. Я, я очень мечтаю, мечтаю, чтобы у меня был зимний сад. Это маленькая мечта. Чтобы там еще можно было выращивать, кроме э, сортовых помидор, еще различные группы цветочных растений. Так я не останавливаюсь на одних э, томатах. вот Это и адениумы, это и горшечные розы, и гибискусы. Это и, конечно, кактусы, различные э, эпифиты, например, орхидеи. Ну вот, наверное, пожалуй, если так общее брать картину, то могу сказать, что томаты в наших условиях, где мы с вами живем, в зоне нашей подмосковной, больше всего удаются и под знаком плюс. Вы обязательно получите хороший урожай. Вы можете собирать заготовки из зеленых томатов. А, кстати, есть зеленые сорта, у меня наверное, 10-12 экземпляров разных. Это и царевна лягушка, это изумрудное яблоко. Это малахитовый крупный, это, например, зеленый купол, это, это все малахитовая шкатулка, это все сорта зелено-плодные томаты. по вкусу киви. Это очень вкусно, ребята. выращивают. Зеленое бычье сердце шоколадное. Я накопил себе 20 сортов семян именно формы бычьего сердца. Это очень интересно. Как индетерминантные, так и детерминатные. В этом году, например, я подведела себе теплицу. Одна сторона у меня будет и детерминатная а другая детерминатная. Я сравниваю взвешивая все томаты, какие все плоды киплодание скоросы или высокорослый дают больше всего плодов. Это тоже интересно, помимо названия сортов, которые я не теряю. То есть книжечку записываю. Потому что память такой идет можно забыть. Вот. А меня сразу спрашивают, мне в этом году снимала вообще телевидение, это была хорошая, все а как они у вас так красиво растут, такие вот толстые, прям толщиной большой палец? Я говорю, наверное, я колосажаю песни и пою. А песни мурчу какие? Ну, наверное, оперетры, Аманда она больше никакие. Вот, это мой любимый композитор. Отсюда и название моей программы, которую я веду на нашем любимом радио, называется Маэстра. Она названа в честь Аманда Павловсона, чтоб вы знали. Вот, и тут кратко, а еще у меня много хобби, о которых я вам потом поведаю. Вот главное – томаты выращивайте, пробуйте, даже на балконе, на светлом можно вырастить несколько килограмм хороших вкусных плодов, ягод или томат это ягода вы меня услышали? выращиваем, наше время прошло, для этого гейдачники сажаем и выращиваем пока-пока